Всем всем привет болельщикам Алины Загитовой и не только Алина Загитовой, но и а, фигурному катанию в целом, вообще к спорту. 6 часов назад а, а, было фигурное катание женское, одиночное. А, я, я конечно не... ну не конечно, я ждала, но а, заснула в общем. но сейчас утром проснулся и сразу включила что, что именно ну, стала на, э, читать новости про Алину Закитову. Ну, я немножко расстроилась, но в то же время, может быть, и, и не расстроилась. Потому что, как говорится, как птица Феникс, она э, из пепла, э, как говорится, <coughs> вылетит. Надо Леночки, конечно, отдохнуть, мне кажется. Вот на мой взгляд, отдохнуть. Ну, и, на мой взгляд, бы, вот, поехать бы в Ижевск на две недели и отдохнуть. То есть родные стены всегда помогают. Там и плюс родители, там, родные стены, родные улицы и все подобное, они, они помогают. Ну, девочки, всего 15 лет, что вы думали? Конечно, это, это большая нагрузка после Олимпийских игр, э, как говорится, сохранить э, вот это лидерство. М -м -м, давление, конечно, было, это чувствовалось э, даже я когда я смотрю, вот э, когда смотрела выступления, конечно, там Сергей Тутаков э, тренер. Он был очень, конечно, расстроен. Это было показано. Этери Туркбеницев, конечно, тоже расстроилась. Но а я знаю, что она найдет слова подходящие. И, как говорится, поддержит Алину Загитову. Ничего. Бывает падение. И с этого, как говорится, это никто не, не, не застрахован. Бывают и такие взлеты, и падения. Ничего страшного. Вот, так что мы еще увидим Алину Закидову на пьедестале с, с медалью, не знаю, серебряной или золотой. Конечно, хотелось бы, чтобы э, золотая медаль, именно первая. Только я ее вижу именно на первом месте. Э, э, так что пока она сейчас э, на пятом месте, на четвертом месте у нас Каролина Коснер, и э, на первом месте у нас Кэтлин Осмонд, на втором Экат вы знаете, это с Канады, Fox Fox. Второе, Бакаба Хикучи, это я с Японии фигуристка. И Сатоко Миахара тоже с Японии. А Катлина Османт на четвертом и Алина э, э, Закита на пятом. А, получается отметим, что еще две, э, две россиянки. Мария Соцка 196 и 61 и Станислава Константинова 153 и 03 сотых. Заняли восьмое и девятнадцатое место, соответственно. Вот. И еще один на одиннадцатом месте. Э, заняла место фигуристка из казахстана элизабет турсамбаева на одиннадцатом месте вот ну что будем как говорится комментарии читать по традиции или как-то в общем... Все, конечно, поддерживают. Бывают, да, неудачи, дни. Алина в любом случае молодец, умница и красавица. Главное золото олимпийское взяла. Удачи в следующем году. Все, все победы еще впереди. Это точно. Мы еще увидим, на пьедестале. Сглазили. Не надо было ехать. Она после всех эмоций наград не успела подготовиться. Ребенок, что вы взвалили все на нее весь груз неудачи страны не сломайте ее держите держите светнее. ну еще я комментарий прочитаю ребенка просто замучили бесконечными стартами все на ее хрупкие хрупкие плечи без отдыха начиная от чемпионата р России и всех и всех гран-при Fox Fox. И чемпионат Европы, и просто убийственная нагрузка на Олимпийском, на Олимпийском, да, на Олимпиаде, вернее, где даже от команды соревнований не освободили. Тренеру надо было быть, бережник не ней. Особенно после драматического горького опыта с Юлей Липлицкой. Женя медведи распечатили, даже дали возможность и лечиться, и отдохнуть. И это правильно, но все не, под, не подъемную тяжесть сезона потащила Алиночка почти на, дис, на детских э, плечах. Не плачь, Алиночка, да тебе очень больно, но по тебе э, пройдет время, уйдет э, горечь, а вот э, ценнейшего опыта, проигрыша и падения тебя только укрепит. Ты в любом случае наш маленький гений, не обращай внимания. На ядовитые языки знает, страна тебя любит, держись, любица. Вот так вот, ну ничем все будет окей, я думаю, что все будет э, в порядке. Что тут у меня стенка крутится, вертится. Так на этом я э, закончу свой как говорится, репортаж. И будем, как говорится, надеяться на победы Олен в следующем году или в этом году. Не знаю, мы же, надо еще посмотреть, что будет впереди. Конечно, а промежуток от Олимпиады до чемпионат мира было, конечно, маленькое и совсем мало времени было на отдых, постоянно тренировки, тренировки и все. Конечно, это сказалось. Надо, конечно, отдохнуть от, от Олимпиады, потому что это очень большая нагрузка. Не только для вот, э, 15-летней э, Алины Закиды, всего, она, как, она же ребенок все равно, но и для взрослого человека. Ну, Каролина Косовна, она прям как стальной, как Шварценеггер, все идет вперед-вперед. Ветеринар, вперед, ну, да? Ветеран, ветеран. Как говорится, фигурного катания. Ну все, пока-пока. Алиночка, как говорится, мы еще увидим тебя на пьедестале, не переживай. Все будет окей. Все будет хорошо. Пока. Очень жаль. Суммы, оценки, и она по сумме сейчас Очень жаль, потому очень что жаль. сейчас мы вылетим с двумя девочками за пределы. no matter how many titles they have won how many records they have broken can i have really bad day she is not perfect she is human Putin, all have your jump in the ha last uh, half of your program didn't work uh, this time her coach may want to rethink that situation I feel bad uh, for her but she will overcome this and uh, come back even stronger People need to remember she is only 15 years old конечно надо пересмотреть тренеру э, Алины Загидовой э, и э, переделать может быть программу. Вот. И надо помнить, что ей всего 15 лет, так что многие э, соглашаются, что completely agree agree. И я тоже agree, как говорится, да, I'm agree uh, with you. Thank you very much for this watching this video.